вам ученица шестой ступени интересное развитие болезни было срезонировала на скандальную тему в офисе и несколько дней ее в себе переживала внезапно температура 38 градусов выкарабкалась через три дня недели через три недели ого и снова попала в вредоносную тему из своей прошлой жизни снова возникла температура страх но ну и мысли вдруг заработали снова в ту же грязную лужу угодила поработала 66 м СНГ, осознала что это от нервного восприятия осуждения температура ушла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 конечно вспомнилась еще одна такая пословица с ахами и вздохами есть русская народная пословица я ее могу не очень правильно сказать э, из-за там может быть недостаточно хорошей памяти но она звучит где-то так охай в молодости а Ахай в молодости чтобы в старости не охать вот Ахай в молодости, чтобы в старости не охать. О чем здесь говорится? Ну, здесь говорится, наверное, о весне, что женщина должна соглашаться, что женщина должна обращать внимание на мужчин, что мужчины должны обращать внимание, что нужно с кем-то встречаться и так далее. Вот здесь об этом говорится. Потому что в ином случае будешь в старости охать, страдая от того, что в молодом возрасте этого не произошло. Ну вот где-то так. Тоже народ очень умный и пословица ⁇ народная ⁇ не очень умная. Ну и я, наверное, дал вам вот ответ, что же вам теперь делать. Будьте тем человеком, кто ни при чем. Тогда у вас температура не будет подниматься. Ну вот где-то так и делать.